Кому же приходят навстречу, с кем общаются твои кандидаты? Именно с тобой. И именно ты создаешь их как потенциальных лидеров или делаешь так, чтобы они в этом бизнесе тонули или просто даже не принимали предложения. Меня зовут Зайцев Алексей. Я автор бестселлера «Настоящий сетевик маркетинг». Также являюсь сетевиком, наставником. И если тебе интересна тема, прокачки личности то под видео есть возможность записаться ко мне на консультацию а сегодня мы поговорим о том кто ты какая твоя личная сила и какую ценность ты представляешь для тех людей которые к тебе приходят на встречу кто ты такой брат чтоб за тобой шли люди особенно команды строились первый момент работа в одиночку очень часто у нас есть некое эго мы думаем о том что мы такие важные, серьезные, умные, много знаем. и человек, который приходит к нам навстречу, возражает нам, там, отказывается, уходит, может не прийти навстречу, там не брать трубки и так далее и так далее. это о чем говорит о том, что он неуважительно относится к тому, что мы ему сказали. И очень часто нужно понять одну вещь. Нас иногда без наставника для развития этого бизнеса недостаточно. То есть нужна какая-то сила, которая человека, который к вам пришел на встречу, введет в процесс бизнеса. Не просто расскажет о том, что наша компания самая лучшая, наш продукт самый замечательный, и сетевой маркетинг – это действительно хороший бизнес. Рассказать это может любой. А сделать так, чтобы человек услышал и увлекся бизнесом, отвлекаясь от своих собственных дел, погрузился в процесс сетевого маркетинга, стал этим заниматься как бизнесом, сможет сделать сильный человек. И, возможно, сильный человек пока это не ты. Возможно, сильный человек это тот наставник, который тебя совместно ведет в этом бизнесе. Поэтому постарайся использовать своего наставника по максимуму. Постарайся сделать так, чтобы сильные стороны наставника знали твои кандидаты, и на встрече твой наставник мог бы их вести к результату. Если ты не можешь перенять у своего наставника сильные стороны, Тут с этим ничего не поделаешь. Либо ты не обучаем, либо сильные стороны наставника настолько не сильные, что тебе это неинтересно. Такое тоже бывает. Итак, личную силу нужно развивать. Если мой дед и прадед готовили хачапури, просто обличишь пальчики, вах! Потом научился у них готовить мой отец. Научил меня, я купил специальную печь, я готовлю теперь хачапури еще вкуснее. Безусловно, своему сыну я... Расскажу эти секреты. Безусловно, бывает так, что мы родились без наставника. Так случилось, что нас кто-то когда-то где-то куда-то подписал, и мы оказались в глубине э, человека, э, там вышестоящего спонсора, которыми нами никогда особо заниматься не будет. Поэтому нужно прокачивать силы своей личности так, чтобы людям было интересно с нами общаться, чтобы они э, внимательно относились к... К тому, о чем мы рассказываем. И тут не вопрос подвешенного языка. Это совершенно другое. Это умение доносить информацию. Умение быть кем-то для своего собеседника. Быть чем-то более ценным, чем просто болтовня в поезде там или в маршрутке. Болтовня – это продавец. Обычный продавец на рынке. А есть те, кто говорят мало, но стоящие вещи, понимаешь? Нужно научиться вкладывать своих людей прямо на встречи. И этому нужно учиться, этому лидерству нужно учиться. Это очень важный навык. Либо ты для человека наставник, либо ты никто. Итак, если вы хотите стать профессиональным наставником, то первое, что нужно уяснить, над личностью надо работать. Второй момент – это деньги. Как ни странно, если вы в этом бизнесе много лет не зарабатываете деньги, то нужно Придумать механизм, как вы в этом бизнесе начнете нормально зарабатывать. Если вы не научились зарабатывать в этом бизнесе, прилипните к спонсору, которым вы будете выгодны, и приводите к нему людей. Потому что иногда мы можем, приводя людей к источнику информации, построить себе сильную организацию. Если мой брат Ильясин, он чуть хуже собирает персики, чем другие люди, он все равно всегда будет сыт. В одиночку ее не построишь. Это командный бизнес, это серьезная деятельность. То есть здесь строятся команды вместе с сильными людьми. Вы можете на это пока просто не тянуть. Значит, нужно научиться взаимодействовать с лидером, который будет развивать ваших людей, которому вы будете интересны. Третье – это работа в глубину. Очень важно научиться работать со своими людьми так, чтобы они вас дублицировали раскачать Инстаграм, научиться писать посты, давать рекламу, делать красивые фотографии, отвечать людям в социальных сетях. Это может любой. Любой человек может не побриться, а одеть черную футболку. Но далеко не у любого человека будет большая сетевая организация, чтобы хорошо жить и кормить семью. А быть наставником и помогать своим людям развиваться – это дано не каждому. Именно поэтому я приглашаю лидеров к себе на консультацию. Если интересно, прокачать тему лидерства, стать тем, за кем идут люди, наработать личностные качества. Первую диагностику я провожу бесплатно, поэтому запись на консультацию под видео. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, ставьте лайк, подпишитесь на мой канал, потому что каждую неделю я с вами делюсь полезными видео. С вами был Зайцев Алексей. Пока-пока.